Где-то, может, за Уралом Или в средней полосе Как-то вдруг там очутился Парень made in USA Впитанным Толстой и Чехов Гоголь, Достоевский Душу русскую понять Мечтою было детской Интерес он вызвал бурный Все же иностранец Хоровод вокруг него Хлебосольный танец И вот грузди на столе И водочка, конечно Под нее и полился разговор Неспешно. Икра повсюду за столом, как гречневая каша кость встает и поднимает первый тост фараша. Дядя Коля перевел по сыну по тетрадке Сказал, в России хорошо, но есть и недостатки чтобы гостя не давить, величием своей страны, сетовал, что мы не можем даже сшить себе штаны. Мол, у вас там Кадиллак, у нас калина лада. В космос мы летаем, да, но мне туда не надо. Дядя Петя перебил у нас говно дороги. На своем я москвиче все убил пороги. А у вас хайвей от Небраски до Канзаса И говорят, ни одного с палкой Между пятой и шестой Мишка улучил момент Мистер, вам земной поклон за Эминем и Фифти Сент Я рэп тоже сочинял, получалось здорово Но у нас пробьешься лишь через постель Киркорова Поместив в межрюмок грудь, разведёнка Рита спросила, «Ты ж, американец, не знаком с Брэд Питтом? На Мосфильме нет таких, какие-то обноски. Альбачины в Голливуде у нас одни козловские». Риту, чуть подвинув, сказала баба Глаша, «Ты попробовал прожить на пенсию, на нашу». Ваши путешествуют, старики и бабки Ну а я пять лет куплю на белые на тапки Гость сопротивляется Воу-воу-воу, хей, гайс Пушкин и Чайковский ваши, very, very найс nice! Причем тут ваша пенсия, вы ж избранный народ Калачом заткнули ему с груздями рот Из чувств гостеприимства досталось о стране Узнал американец, что мы живем в говне, что пьем мы и воруем, воруем мы и пьем, и чтоб достичь успеха, то единственный прием. Как многое услышано, и понято немало, и русская душа ему чуть-чуть понятней стала. Прекрасная компания в башке шумит вино. Американец сдался, страна у вас говно, Че? с душою били мы пиндоса Чтоб в дела он не совал больше наши носа Поцелуковски били, как завещал Тургенев По заветам Тютчева и прочих наших гениев Из больницы скоро выписался гость Неспешно шел к вокзалу, опершись на трость Я люблю Россию, купил он там значок Души нашей не понял Засланец. Казачок. Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!